9 февраля 2021 года. Меня зовут Пшеницына Марина Алексеевна. Видеосъемка проходит по адресу город Каменск-Уральский, улица 2 Полевая, дом 7, квартира 2. Так получилось, что мне сегодня приходится доказывать, что мои дети живы и здоровы, потому что в отношении меня проводится очередная доследственная проверка по заведомо ложному доносу школы номер 34 города Каменско-Уральского. Ложный донос был осуществлен в отношении меня 13 января 2017 года и зарегистрирован в ОП номер 23 по куст номер 634. Меня пытаются незаконно лишить родительских прав с 2017 года, потому что я являюсь заявителем в нескольких громких уголовных процессах в том числе в уголовном процессе, возбужденном в отношении бывшей начальницы ОМС Управления образования города Каменско-Уральского Малашенко Ирины Васильевны, и в уголовном процессе, возбужденном в отношении бывшего мэра города Каменско-Уральского Астахова Михаила Семеновича. Доказательства упорно фабрикуются. Сотрудниками следственного комитета города Каменского уральского и полиции. Так, вот здесь вот доказательства можете ознакомиться. Это моя дочь Ульяна. Меня зовут Пшенисова Ульяна Евгеньевна. Я учусь в пятом Б классе, школа 34 в городе Каменско-Уральский. Ульяна, скажи, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Ты занимаешься спортом? Да. По поводу учебы. Ты учишь школьные предметы? Да. Так, а когда ты изучила учебный материал, что ты дальше делаешь? Когда я изучила учебный материал, я это записала и потом выслала в электронный дневник моим учителям. Молодец. Скажи мне, пожалуйста, кто у тебя является классным руководителем? Можно, Надежда Александровна. И она же является учителем... Математики. Математики. Скажи, за текущую учебную четверть, сколько оценок тебе выставила Морина Надежда Александровна? Ни одной. Ни одной. Покажи мне, пожалуйста, сколько ты сделала заданий в третью четверть. Вот. Так, Ульяна выполнила на 63 страницах заданий по математике. И ни одной оценки ей не было выставлено в текущей учебной четверти. Адриан сейчас твоя появился. Адриан, представься, пожалуйста. Я пшеница Адриан Вячеславович, ученик восьмого Б класса средней школы номер три четыре. Адриан, скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Замечательно. Ты занимаешься спортом? Я занимаюсь спортом. А как по поводу учебы ты выполняешь задания? Задания выполняю и отсылаю через электронный дневник. Скажи мне, сколько тебе по каким предметам тебе выставили оценки вот за текущую учебную четверть, за последние две недели? Только по обществознанию, истории, ОБЖ, физкультуре и информатике. А по остальным? По всем Школьном... остальным вообще ни одной оценки не выставили. Ну все понятно, все закончено.